хотели узнать какие ожидания от концертов во-первых почему они называются домашние концерты и как прошел первый какие ожидания от оставшихся двух э -э, смотрите э -э, всем привет э -э, домашние потому что э -э, клуб маленький когда мы начинали делать концерты, было ограничение 25 процентов умещаемость, то есть там на каждом концерте 200 человек всего предполагалось. Сейчас, правда, открыли 50 чуть прибавилось народу, но сам факт, что клуб маленький, сцена сразу же стоит народ, вот это вот по рукам можно бить, ну обстановка, короче, такая, знаешь, как домашняя. В отличие, например, будет Маски концерт, там огромный клуб на 2-300 человек, там расстояние между сценой и залом там присутствует, ну то есть чуть-чуть другая обстановка уже не такая, как здесь уютная, понял, чисто поэтому домашняя. Удивились, когда через 10-15 минут после того, как ты выкладывался себя в инстаграме ссылки да. на билеты, билеты просто разлетались. Удивились, это не то слово. Охуели. Я. Слушай, дополнительный третий концерт именно связан с тем, потому что на первые два разобрали быстро билеты? Да, было так. Я вообще хотел один концерт делать. Один, ну, было, один ребята с клуба, ну с кем-то я коннектил по клубам, не с директным Он говорит, смотри, даты еще есть. Типа, разобрались от час, еще даты есть, давай. Я говорю, бля, что-то не знаю, вроде у нас в мае еще. Он говорит, да мозги не иди, давай, типа. ладно давай, делаем второй концерт, и билеты вот так разлетаются, понял. И что-то туда-сюда, а оказалось, можно было продавать только 200 билетов. А на вот это число, на сегодняшнее, каким у них стоял на этих кассах, где продавались билеты, типа, ну, на 200 билете они должны были продажу при автоматическая хуйня стояла в итоге она как-то там заглючила переломалась и получилось они только заметили когда уже 350 билетов раскупили, что пизда бля они сами его останавливают понимают что по ограничениям они не проходят если придет роспотребнадзор бля, не будут блять и начинает мне может быть третий концерт отсюда сейчас по обзванию муж кого-нибудь перенесем на третий концерт только кто согласится ну найдут в положение что бля, пиздец ну я говорю ну ладно давайте третий в итоге кого-то перекинули на третий концерт и еще билеты продали, концерт вот вышел лёгкий конструктор, чёрный экономик, Джеки Дуган! Короче, я тебе свистнул. Ну да, а из какого? Начало Трэфк Кингс, потом как оно было? Так, как... пишите, ну, что лучше было. Ну, мне похуй, как сказать. Как оно было сначала? Потом, Давай профит... как оно было, чтобы Гаврошин сразу, значит, читать, да. чтобы не там, сразу. Я очень переживал, что не смогу зачитать, что охрипну, что что-то забуду, что блядь будет как-то все колхозно. Бля, В итоге круто все получилось. Ну Мы их подготовились, сняли репетиционную базу, за пару дней отчекались. Принесут тебе что, что, с... и... с... и... и... сюда, и... да, твой микрофон. В прошлый раз так же Репетировались с то есть не как раньше, там, колхозно встретились в этот же день, там что-то почекались, треки там позабивались. Ничего, как бы все цивильно, там сняли репетиционную базу, кайфанули от этого еще больше, на концерте, наверное. Ну, там звук так читаешь, короче, круто слышно. Ну нормально, уже как бы подготовленными. Ну в любом случае, когда читают, знают, что есть, как бы, блядь, поддержка, помощь. Да, да, всегда Серег, прошли три концерта ваших, которые ты сам называл домашними концертами. Уже страсти улеглись. Мы последний раз с тобой общались как раз на втором концерте. Как вообще оценишь произошедшее? Доволен ли всем, что было? Какие-то ожидания твои оправдались, не оправдались по концертам этим? Да, ожидания мои превзошли даже все это. Все мои ожидания превзошли. Мне очень понравилось. Было очень круто. И знаешь, как серии с первого концерта, я просто кайфанул. По кайфу такой он первый. Перед выходом был мандраж. Вот этот вот, знаешь, когда уже вышел, все первую песню начал читать, все мандраж прошел, дальше только кайфовал. А второго концерта там вообще супер круто все было. То есть там и народу было больше. Вы как раз вот да, на нем были, да. да, такая атмосфера. Уже более как-то, чем первый. Я уже более без, мандраж, без мандража. Все как по привычке уже шло. Вот. Думал, что третий концерт уже будет такой, знаешь, как ну, на затухание. Вот. А третий концерт мне понравилось, как себя публика вела. Ее было немного меньше, чем на втором концерте, относительно второго концерта. Но атмосфера по, там, там, как с нами, там, работала публика, как они, текста наши, там, на моментах, когда они должны были это делать. Настолько круто мне это понравилось, что, то есть, каждый концерт по отдельности, ну, не могу выделить какой-то. И каждый от каждого отдельно я кайфанул. Вот. То есть, мне очень понравилось. Спасибо всем, кто был. Спасибо и вам, что вы пришли, тоже поддержали. Ну, короче, мне очень понравилось. Вообще, я, честно говоря, ну, не, не скажу, что часто хожу на концерты, но бывает. Бывает, что исполнитель 10-15 треков И я слышал даже в гримерке, люди говорили, что в, в шоке, типа, были от того, что там 44 трека, по-моему, было заявлено Ну да, но и то, там, знаешь, как, оно было 40... По-моему, нет, в трек-листе у нас было то ли 46, то ли что-то И потом еще на каждый концерт какие-то добавлялись треки, которого не было в трек-листе То есть по 48 Вот э, последний концерт ровно 2.05, вот как мы вышли вышли ровно в 205 все это заняло и серии я блядь, в каждом песне участвовал там было пару треков сольных Бенга mm -hmm. изначально мы, мы еще придумали я говорю давай между хотя между каждыми десятью треками где я везде читаю твой какой-нибудь сольный чтоб я ну хоть отдохнул хоть чуть-чуть короче и в итоге один его сольный мне такой дэй показывает ты типа, давай, типа я не хочу его читать давайте типа, проматывай дальше думаю, блядь, опять я не отдохну но в итоге знаешь что мы выступали вот с этим мониторами ушными. В да -да -да. первый раз это было. И это настолько круто, что я, вот как я разговариваю, так же я читал, не орал, не напрягался. И круто себя слышал. В зале было так отстроено, что вот на одном дыхании я даже не то, что голос не потерял, я даже не маленько не охрип. Хотя обычно раньше, насколько я помню, после концертов я просто а -а -а -а -а -а -а! вот так. Потому что себя херово слышишь на сцене, думаешь, что в зале тебя тоже не слышно, начинаешь орать из-за этого. А тут по кайфу я теперь буду всегда только с этим монитором ушным то есть для меня это было какое-то открытие в этот раз. Одно из первых открытий, наверное, после возвращения да, на сцену. Да-да-да, что я просто кайфанул. Сейчас я думаю вообще замутить себе отдельно свой, короче, чтобы он был у меня всегда, я с ним уже двигался сам дальше по концертам. Ты фанат московского «Спартака», как мы это можем понять по трекам, по инстаграму твоему, по первым каким-то публикациям твоего инстаграма. И пока две горячие темы по футболу есть. Во-первых, первый момент, как ты оказался на кубковом матче «ЦС Казка». Кто кричал там «Спартак» в твоей истории? там, по-моему, это «Геля» была, если я не ошибаюсь. Вот. И почему, да, в принципе, почему ты там появился на этом? Ну, уголе? у меня друг играет за Хабаровск, Максим Артусевич. Макс, привет большой. Вот. И я, то есть, я еще знал до Нового года, что мы на этот матч идем. Он нас пригласил. И все, мы сходили, поддержали его. Вот. А кричала, да, в «Спартак» это «Геля» там кричала. Ну ну так, мы были на центральной трибуне, в принципе, меня, я давно на футболе не был, очень давно, мне сильно понравилось вот этот обзор, что сидишь, Может, конечно, там ЦСКА такой стадиончик, тоже он компактный, ну то есть прям близко все, все видно вот так вот, вот, так мы там в перемешку ЦСКА, в основном, фанаты там все были, мы там были, что я был, две жены игроков, и мы с Гелий были. Подходил кто? узнавали блин да в перерыве мы пошли там в перерыв там чая мая купить блять пофоткались да ребята с ска ну молодые такие ребята раза четыре, короче, со мной сфоткались. И на выходе уже потом на улице со мной сфоткались. И еще, знаешь, типа, со словами «Да ладно!» Типа, блядь, ты-то здесь как оказался! Это, ну, уж где-где, но на стадионе ЦСКА. И, не, и «Спартак» сегодня не играет, мы тебя не ожидали. Вот. А, кстати, самый прикол, что я выложил... Хотя видно, что я там в маске СКА. И специально да -да -да. сделал, что у меня не ЦСКА, СКА. Вот. Выложил в сторис И мне просто завалился директ с вопросами «В смысле ты же за «Спартак»?» Типа, как же Спартак? Я всем отвечал, а что Спартак? Ну, за Спар... что Спартак? Ну, ты же за Спартак, я говорю, ну понятно, но у меня друг играет в Хабаровске, я приехал поддержать... А, все, понял, понял. То есть негатива я... не было, так вот... Основном... Не, нет, типа, ну и серию, как же ты там, как ты на ЦСКА отказался, блядь. Типа, если я, если я за Спартак, мне вообще смотреть футбол нельзя, ну в плане, я же специально показал, у меня СК написано. Типа, что за Хабаровск? Вот. Слушай, ну и по Спартаку второй вопрос. Горячая тема. Вот буквально вчера Квинси Промис вернулся в Спартак. Вообще, как оцениваешь всю эту историю? Ты застал вообще Квинси именно в Спартаке? Потому ну, что ты, ты застать его застал, но ты находился в местах, где не всегда, наверное, футбол показывали. Ну. Это время, да? Матч я застал, знаете, я с шестнадцатого года. Или с семнадцатого. Не помню. В каком «Спартак» чемпионом? 17 уже, вот, вот этот матч, потому что я уже видел в прямом эфире, смотрел, когда все выбегали. Mm -hmm. У меня уже был доступ к телевизору тогда, я уже на лагерь приехал. Вот. И, конечно, и Лигу чемпионов. Я вот это все когда Семилия, вселили, мы да. это все смотрели. Нет, Квинси, конечно, крутой для чемпионата России. Вот когда он играл, я думал, что он, наверное, топовый самый игрок в чемпионате России по своей игре. И поэтому, правда, я правда я думал, что он уйдет как-то, ну, куда-то по... Будущее сложится его в Европе, я думал, другим образом, нежели сейчас. Но все, что не делал, все к лучшему, он вернулся, так опять на него возлагаем надежды большие, посмотрим, может, такого, как он, не хватало, знаешь. <пон acidic sound> <noise> Слушай, ну строка теперь про «Так и не сняли первого клипа». Уже <смех> я, ну, я, ну, <смех> Мы еще не досняли. Этот-то клип, я тут, знаешь, как тут мне звонит слим, слушай, говорит, блять, мысль давно была, как пока еще даже когда ты сидел, блядь, на, наш трек сделать, он говорит, даже была мысль, может тебя там попросить что-то посниматься, но потом понял, что ну типа, блять, не жарить, Ну что, может снимем? Я ему говорю, слушай, ну как-то это актуально, что песня, блядь, два давности на нее сейчас клип снимать. Он говорит, да ладно, нормально, по кайфу. И в итоге, блять, еще так получилось, ее выложили за это в это число, когда митинги, уитинги, это, блядь. Там, там еще и строки, да, Да, это. и так все, хотя песни 2 давности, это, блядь, там вообще, блядь, Навального рядом, там, нахуй, и песни нету, блядь, и вообще этих событий, что сейчас происходит, и как-то так многие пытаются подвести ее под эту хуйню, блядь. Эй, кто власти, вы почем? чем? творили Фидель Кастро и Пиночет? Кто играет эти роли? Че Чел, я на стене рисую краской, так зачем? Короче, это все к тому, что в этом клипе я просто как гость был. То есть все расходы взял на себя слим, все слим просто. То есть То вы по-прежнему так и не сняли первый фильм? А вот мы его снимаем, даже сейчас он снимается параллельно. Вот здесь пацан с камеры ходит, это мы доснимаем клип. Мы уже э -э, два раза снимали, ну, в двух разных местах, короче, этот клип. Но вот сейчас э -э, добивочные кадры, и он уже будет готов. Скоро. В феврале, я думаю, наш клип будет спросить. подготовился, изучил движение своих кумиров американских я просто охуел с этого, блядь. Я просто обычно ночью гуляю. Нет, блядь, был в подъезде, блядь, Жигулевской. Играет ФК, что ты знаешь об этом? Расскажи за игру, расскажи не за Гета. Из души пропускают написанные куплеты. Про браслеты и суды ты не знаешь об этом. Расскажи за улицу, расскажи за банды. Расскажи за тусы или расскажи за банды. Расскажи за евро, расскажи за бараканский. Расскажи за... И что такое бараканский, расскажи... Скажи, за андеграм. Андеграм. -а Мы все прохавали. снизу, были приемы, обуски были, суки, и на Футбольные хулиганы, игропы, и килограммы. Это было, пока такое? Слушай, ну завершая тему домашних концертов, должна какое-то наблюдение. Ты сейчас вот отметил вот эти протесты. Я думаю, что на твоих концертах на ваши концерты да а, во-первых встречаешь фанатов разных клубов которые мирно тусуются мирно там читают с вами в ритм и я думаю что здесь вообще нет никакой там ни политики ни споров просто народ приходит кайфует да да. даже знаешь даже, даже если у кого-то из, из тех кто здесь присутствует в умах она есть в душе там какие-то протесты или наоборот там не протесты там а оппозиция или не оппозиция здесь это все забывается и люди просто пришли отдохнуть послушать музыку это музыка это, развлекала даже вот на последнем концерте вот на том что-то что-то я смотрю, прямо за стеной назревает драка, не драка, у они уже сцепились, блядь. Я говорю, блядь, ребят, хорош, блядь. Потерпите час до конца концерта, идите там нахуй. Там мои пацаны тоже спрыгнули, блядь, все там разняли. Смотрю, они уже через минуту обнимаются, эти два минуты все Потому что не хочется, кто-то там кайфует, я сам читаю, нахуй, у меня эта драка, блядь, передо мной, вот просто в момент. Давай потихоньку, наверное, к музыке, да. А, так и не сделали первого клипа. <пока>, Пока мы до тебя дошли, вы уже сделали первый клип. Душевный русский текст, французский злой бит. От микрофона отойди подальше, стой, кит. Я вижу вас насквозь, как видел поле Рой Ким. Ты положил слова на минус, это слой гни. Да, да, да, надеюсь, не последний. Что скажешь, в плане... Около 60 тысяч просмотров сейчас, насколько я понимаю, за неделю, да? А здесь как ожидал большего ожидал меньше я по просмотрам вообще ничего не ожидаю никогда я знаю там наш предел по крайней мере на Ютубе это 100 тысяч это блять пиздец вот тем более как мне объяснили что я хотел свой канал создать угу. вот мне объяснили что чем ну то есть чем более подписываемый канал, какой-то уже раскрученный, он может видео выскакивать и там, и сям. А тут, когда канал открываешь, оно, если только не введешь ты в поиске, оно у тебя нигде-нигде не выскочит, ни, какому видео не прибавится. Но это все херня, короче, ёпта. Просмотры для меня не главное. Главное, что, блять при съемках я кайфанул. Вообще, мне так понравилось. И сейчас мы на бездаре еще снимаем. Уже О Ост свою часть в Уссурийский снял нам уже все прислал сейчас мы здесь тоже в начале марта же фит Слоки, да. ну да сейчас мы тоже все отнимем его часть мою часть вот сделаем а дальше уже будем на новые треки сейчас есть над чем подумать относительно первого клипа на как работа над ошибками что-то подметил для себя что нет знаешь в чем прикол многие там уж почему именно этот трек с альбома почему тот потому что мы с бенгом вдвоем сейчас в москве с этого альбома только один трек где мы с бенгом вдвоем mm. это этот трек все то есть других вариантов нет этот трек но ну, он классический просто обычный рэп особо ни о чем полурепрезент, полу ну просто блядь. то есть тут снимать какой-то клип с сюжетом сюда ну какой туда сюжет мне есть честно с сюжетом вообще не нравятся клипы я люблю американский рэп американские клипы и вот они все в таком стиле просто то есть для меня знаете как Тут не в клипе сам, то есть, э, вот если пиздатая песня, какой бы ни был клип, это будет круто. А если песня плохая, то какой бы клип ни был, хоть кино, но она мне не неинтересна уже, то есть, я особо, не знаю, мне вот такие нравятся, чисто уличные клипы, чисто просто вот как оно есть. В you know? этом клипе есть два момента, где стадион наш появляется, это где-то взяли кадры или снимали сами? Это взяли, взяли. Мы хотели снимать, но... В моменты, когда у нас ну, было время, ну, мы планировали время на эти съемки, там что-то, блядь, минус 25, там квадрокоптер не, вы, не вывез бы, блядь, такой, в такие погодные условия, блядь. Ну, надо... хотели специально ставить. Я как, хотел сначала как... вообще, знаешь, где-то в планах сначала было Химки, блядь, снять. БК-Химки. Вот этот Химкинс и стадион, вот там где-то самкада подняться. Вот угу. это, ну, вот где я сейчас обитаю, вот эти моменты. А потом все это не получилось, и решили взять. Но мы взяли, как там, все, то есть официально, короче попросили разрешения а, ну, да. ну вот откуда где эти кадры я не знаю где он их брал там в интер... на Ютубе где-то на каких Бенг брал да нет нет режиссер а я понял. То есть, все что там взято с квадрокоптера официально было у этих ребят чье это блин, написано а -а -а. им получили добро на чтобы не было такого, что там взяли блядь, пизданули где-то там с Ютуба, mm -hmm. вот но именно было желание вставить частичку спартака Потом, да, я ему сказал, давай обязательно Спартак, как он горит, как красиво. У нас вообще было... Изначально мы должны были ехать, блядь, в один день, снимать возле этого гладиатора угу. э, тоже толпой. Но в итоге мы вот первый день, когда снимали где-то возле машины, там такой холод был, что мы за эти три часа, я просто околел. И на следующий день я сказал, не, давайте, блядь, в пизду, у меня дома лучше снимем. Я не готов опять в минус эти 20. Там, тем более, еще ветрище, по-любому открытая, блядь, площадка. Я говорю, давайте без этого обойдемся, епта. А так мы хотели еще у стадиона «Спартак», короче, снять тоже, но в следующий раз как-нибудь еще снимем. Слушай, по поводу тоже футбола в тюрьме, а, вообще какой-то интерес там у пацанов как было или там единицы любили футбол? Ты смотри, что там футбол. конкретно, там знаешь как, либо любят футбол и все, либо вообще за 22 долларов майонов понял и там на ставках в основном все половины на фон ставки ставки там даже знаешь как межлагерный у нас проходил постоянно турнир э, лига чемпионов э -э, ну там участвовал там до 50-60 человек э -э, По ставкам? да знаешь как угадывали счет то есть тип делал все там всех записывал делал такую таблицу mm -hmm. и все он приходит тебе все матчи кто сегодня играет лига чемпионов mm -hmm. ты называешь счет если ты угадываешь счет конкретно угадал счет 3 балла если угадал разницу, ну, разницу 2 разницу два балла. Угадал просто исход э, один балл. Если ничего угадал тоже типа 2. Ну вот. если и вот так, вот так, вот так, вот так, да. И в конце там по косарю, короче, все скидываются. Половина уходит там. Ну понятно. И половину между там первым, первое и второе место, по-моему, разыгрывалось. Вот. Ты какой нибудь занял? И я в этом в последнем я вообще там блядь, отрыв большой был. А когда Ливерпуль играл с Реалом, угу. вот, я в той шоу короче, на первом месте до финала. И с пацаном, который там, ну, у нас был один балл разрыв, и, блядь, просто что мне ставить, поставь на Реал и выиграл. я думаю, нет, нет, в пизду, какой Реал, я за Ливерпуль. Я ставлю на Ливерпуль, короче, и думаю, ну, либо я проебу, либо красиво выиграю. А он на Реал поставил. Ну, и в итоге, блядь, Реал выиграл, там, сколько, 4-1, да, по-моему, да. когда, когда вот этого, сломали Салах, а вот этот финал. Да, и Все, не помню и счет, и но и я проиграл, короче, блядь, и мой, единственное, что мой был выигрыш, я не скидывал косарь, короче, ну, mm. типа место или что-то там я бы занял ну а по поводу возможности просмотра футбола опять-таки много интервью тоже дал уже что-то было у других пацанов какие-то вопросы не спрашиваем потому что там как делать рэп в тюрьме мы поняли из других интервью возможность просмотра футбола была, да ты говоришь Да, Ну знаешь какой был облом когда там же что там телевизор и вот этот ресивер 20 каналов которые показывают понял то есть нет премьера вот этого всего были когда там знаешь играет зенит спартак а у тебя показывают там Бофуфа, блять Блять, мы эту Канделаки проклинали, блять, ну как так, ну почему, ну. Или там Спартак с ССК тоже по премьеру сегодня. А потом в тупую уже на телефон этот пример скачивали, ну, оплачивали и смотрели вот так в телефоне. Там интернет еще так, ну, не, так, не как в Москве, само собой, работает так, блядь, ну. Нервоз, конечно, был на телефоне смотреть, но иногда мы такие топовые матчи, которые не показывали по телеку, мы их по премьеру в телефоне смотрели. А так в основном, да, матч ТВ, вот это все. И то тоже у нас, знаешь, как мы там жили в комнате, 8 человек в четвером мы ставим ставки, любим, любим рэп, а, ой, рэп, блядь, любим футбол. А четверо других вообще им нахуй на это футбол, похуй ему. Трансформеры идут, надо трансформеры миллионы раз посмотреть, понял? И вот пиздец. И это, блядь. Ну, знаешь, какой аргумент из серии? Интерес, интерес, это значит, в тюрьме интерес, значит, что какой-то там финансовый, финансовый интерес. Типа, слышишь, да, какие трансформеры, у нас интерес там присутствует, нихуя себе, блядь. Mm. Типа ставки поставили, бабки, yeah. Блять все, хуяк, футбол смотрим. Серёг, помимо футбола, помимо игроков, панчи есть у тебя за азартную жизнь, и панчи есть за литературу, вот. Расскажи, как началась азартная жизнь, как сейчас тешишь себя в этом плане. Сейчас, блядь, конечно, ставки. Это еще прикол, когда мы всегда ржали, когда закрыли аппараты, все, блядь, все, кто там поиграл в аппараты, там всякие, блядь, чурки, не чурки, там, ну, у нас на рынок, все, кто работал да, на рынке, да. понял. То есть аппараты раньше ими были забиты, работниками рынка. Потом хуяк, все неожиданно стали знатоками спорта, бля, хуяк все. Хотя раньше конторы пустые были. Как закрыли ставки в конторах, просто, блядь, пиздец, тоже народу сидит. Аналитики, блядь, статисты, блядь. Э -э, я все равно все, и те же аппараты, и сейчас те же ставки, это все не ради какой-то победы там и наживы. Как, знаешь, как, ну... Развлечься. Есть какая-то возможность, есть там это тысяча, там, три там, пятьсот рублей. Есть возможность поставить, поставить, развлечься, да, кайфануть. Потому что... Там накидывай у тебя там последняя пища в кармане идти ее ставить, но ну, это тупо, короче, понимаешь блять. Надо ее типа заработать, это тупо. А так просто как, понял? Время... Это время какой-то. Но с другой стороны ставки убивают романтику футбола. То есть если я, например, смотрю футбол без ставки, я наслаждаюсь игрой, ой какой, ну как красиво, круто. А если я ставлю на одну из команд. Пусть даже другая, там, с центра поля через себя забьет. Но у тебя скажу, было... на днях же. Я скажу, сука, гондоны. Хотя, ну, надо с другой стороны восхищаться этим голом, понял? Ну, когда, вот как жил, Ты же жил, мне да, говорил, да, да что да. ты на Атлетика. Да, да, да. Жиро забил, ты Как бы красиво, думаешь, ну, да. все равно нахуй ты это сделал. То есть романтика романтика убивается этим тоже, блядь. давай тогда, может, коротко, с чего для тебя начался Спартак. Ты рассказывал, почему бразилец, рассказывал про любовь к футболу. Именно вот да про Спартак, коротко. Блин, ну тут, знаешь, наверное, банально, я когда переехал с Краснодара в Москву, 10 лет мне было, в пятом классе вышел, все, футбол, мутбол, играть пошло, и как-то так все за Спартак, короче, вокруг. Как-то наш вот, наш двор. да? Нет, мы на Востоке, а, Востоке. вишники, но вот именно, вот, вишники тоже там, ну, район там, где-то там больше ЦСКА фанатов, где-то вот именно наш двор, вот наш вот этот пятачок, наш двор, вот наш, там как-то все, все вокруг, все знакомы, все за Спартак. И как-то с этого и, и Спартак, и Спартак, и понеслось Спартак, короче, вот. Какие-то кумиры детства. Ну, блин, ну, в Спартаке, конечно, их там перечислять, а это все, будет. Ну, Тихонов, Титов. Вот у меня говорят Титов почему-то, ну, то есть все говорят Тихонов, у меня вот почему-то Титов. У меня и Тихонов, говорят. и Титов, и Цимбалари, вот они, они все, короче, и Оленичев. Ну, это, опять-таки, э -э -э Лига вот. Чемпионов по футболу, где-то 99-й, Ну, что, это, классика, это Лига Чемпионов. Шест. Ну, что, классика. Дорова. На да концертах вот. галимый звук. На концертах галимый звук? Давай, закрывай, блядь, садись и помалкивай. А ну, тоже да. все началось с телека, да, грубо говоря, Лига ну, конечно, Чемпионов. Конечно. А, потому что другого-то не показывали. НТВ 2245, Владимир Маслаченко комментирует. Да, да, да. Ты да, это да. смотришь. А что, когда гонять начали с пацанами? Я не гонял-то никогда, еб Я на футболе был-то там по пальцам пересчитать. А, я, да. Знаешь, как, М -м, я был, короче, на супер давно, класс седьмой, на это, это, наверное, был на Черкизово, когда еще он до перестройки был. Mm -hmm. Это матч Спартак-Растельмаш и Спартак-Зенит. И то, знаешь, как это было? То есть там мы себе с Калмами, я иду на футбол, мне никогда в жизни бы не разрешили. Я говорю, что у нас сегодня матч, но ну, мы играли за вишняки, футбол всегда занимался. Mm -hmm. Я говорю, у нас сегодня игра, собирал, брал с собой портфель, собирал вещи, якобы у меня игра, а сами ехали на Спартак. И проходили по многодетной справке, короче. То есть, Типа, типа, типа многодетная справка, он показывал, это моих два брата. И вот да. так раньше пускали, вот два раза, вот мы, мы так именно проходили. Там по многодетной справке все, в метро, это многодетная справка, это мои два брата, все, мы втроем проходим. Это все, не знаю, раньше это действовало, и на футбол. Лужники. Просто забиты весь вагон фанатами. И на каждой остановке они закрывали, короче, это... Ну, двери, не давали им открыться. И, типа вот так шарфы. И ты занято, занято. Я mm -hmm. просто... И, бля, я ваху Для меня это... Ну, так... Я там... Сколько у меня там было лет? 13, может, не знаю. Я просто настолько с этого был впечатлен. И бабки, бабки, да выпустите нас. Нам выходить на этой остановке. Откройте двери нам. Там какую-то одну не закрывали, чтобы люди выходили. А другие просто все, короче, закрыты были. Смотри, если вспоминать те годы, как ты говоришь про занятые, да, это вот одно из воспоминаний моих тоже. Еще была такая тема, кто не прыгает, тот конь. Типа, вот едет вагон, и, все, и кто начинает, кто не прыгает, тот конь. И знаешь, что волей-неволей, хочешь-не хочешь, и вот едешь в этом вагоне, блядь, он уже чуть ли не взлетает. Потом в Лужниках, когда выходили эти огромные эскалаторы, да, все да. кидали монеты, блядь. Вот просто монеты кидали, блядь, всю дорогу. Шиза постоянно была в метро. Ну, как бы в Лужниках была своя атмосфера. Конечно, сейчас на Спартак приезжаешь, уже как бы другая тема, другие а годы. Но тогда прям в метро была вот да, именно да, аутентичная да, такая да. история. Еще знаешь, что потом я был несколько раз. Мы были на Спартак Челси в Лиге Чемпионов, когда, 10 год, если да. помнишь, Журков, короче, гол забил. Да, а мы были такой, ну, компанией, чисто там с района, ребята, ну, сидели за воротами на этом фанатском секторе. А мы с моим другом тоже, Борис, э, кстати, по-моему, он тоже на втором концерте, если я не ошибаюсь, был. Или на первом. Ну, короче, не суть. Мы с ним, посто... мы с ним за Челси, блядь, пиздец, как болели, блядь, тогда. Пиздец, как болели за Челси. А, а кто там Челси был в те годы? Ну, Тора Андре, Фло? Вот нет, помню, мы с ним болели, блядь, в, да, в те годы, когда еще Вяли был играющим тренером, Джола, блядь, еще до Фло, Дзоло, блядь, да, потом да, уже да. Фло, Хасильбайн, там пришли да, да, Денис да. Уайт, э, этот, у вот, тоже тренер, выиграл Лигу чемпионов, Диматео. Да, вот, да, Вот, я тогда вахуй, блядь, был с Челси, у нас еще футболки было, были, у него была такая желтая, восьмой номер Джола, короче, был у него, в Испании покупали. Мы в шестом классе, когда я учился, ездили в Испанию с командой тоже футбол играть, и вот мы там этих футболок. А у меня потом был от золота 25 номер, короче, тоже. Вот. А, а это а уже. Глаз все... у них, помню, был да, спонсор. Да, да, да? А вот этот период, когда уже играл Жирков, это купил Абрамович уже Челси. Ну да, да, и да. Я уже все за Челси перестал болеть, потому что, знаешь, как-то мне тогда казалось, что вот Челси, ее мало кто знает, там для них там пятое место это заебись, понял, там кубок Кубков они выигрывали. То есть, это было что-то, знаешь, такое вот лично мое. Вот. Ну, то есть, а, ну, знаешь, как вот мало кто знает, все болеют за Манчестер, а вот Челси это мое. А когда пришел Абрамович, это мне казалось, что все, как будто у меня это забрали и раздали всем. Это у всех на слуху, все это теперь знают. Знают, ну, и мне как-то, я остыл уже, блядь, не знаю, блядь. А ну, короче, трусность все да, да, шла с Даже не бабки, трусность. И самый прикол, я к чему про этот матч рассказываю, а Борис так за Челси, пиздец, как вахуевал. И все, и так мы стоим. Забивает этот Жирков гол, короче, все молчат, и Борис. Да, блять, гол, так начинает гол у меня трясет. Да, гол. Никак, на да, Бэ", Бэ", да, да, я я гу, сука, Борис хороший. Я говорю, Ладно, еще кто-нибудь нормальный. Это Жирков еще забил, сука. Сука, он всю жизнь не забивал за Челси и забил Спартаку. было блядь. смешно, бля. Все молчат, Борис радуется, бля. Гол Челси, бля. Не секрет, что многие. Ваши слушатели – это футбольные фанаты. Так вот как-то повелось. Как думаешь, с чем это связано? Что пацанам с трибуны, не только с трибуны «Спартака», да, интересно, как бы, некая лирика рыночных отношений. Это двор. Те же самые ставки, там, ну, желание быть, подняться. Может и так быть, где-то что-то, что про футбол есть, где-то что-то, что упомянули Спартак, кому-то об этом близко. Где-то что-то, что. что... Сейчас-то вообще рэп, в масса в основном рэп сейчас. Сейчас рэп на таком уровне, что ну крути, не крути, многие рэп любят. Даже те, кто рэп никогда не любил, знают рэп, слушают mm -hmm. рэп. вот. Ну. Можно сказать, пацаны, может быть, в ваших треках видят себя. Ну, может быть, так, да, потому что в принципе. Жизни да. обычного пацана: футбол, ставки, желание приподняться, да, да, какие-то да. проблемы там, так далее. Классик. Я, кстати, обратил внимание, что ты периодически отвечаешь пацанам в комментах, то есть в комментах заходишь под свои какие-то записи. Я думаю, в директе там вообще завалено. Нет, все в директе жесткое. я стараюсь каждому ответить. Стараюсь каждому ответить. Мне даже многие пишут, что ничего себе, ты ответил. Вот, блядь, баста и гуф, хуя ответили. Ну, типа, бля, им не когда им что, вы поймите, блядь? Если мне написало 100 человек, я еще каждому стараюсь, прикинь, басти, миллион. Ну, вот просто я пишу, ну, как он тебе ответил? Вот миллион, уходных, старый, вот, да. как? <смех> Я сотки отвечаю, у меня два часа сижу, у меня Гели говорит, слышь, да убери ты телефон, я говорю, Геля, ну, блядь, я не могу не ответить. Сижу так два часа с этим телефоном, блядь, в очках. Пусть не вижу. И там я говорю, ну, Гуфу, блядь, вот пишут 3 тысячи, как он вам всем ответит, блядь. Вы тоже ну, имеете совесть, в смысле? Он не отвечает, зазнались, блядь. Блять, ну ты-то нереально ответить каждому. Причем пишут, иногда хуйню, бля, понял, блядь? Вот, ну на хуйню я не отвечаю, блядь. Ну иногда бывает, какую хуйню пишут, меня его бешают, я начинаю там, блядь, высоситься и, и тоже, блядь. Слушай, вот. а от чего вот это пошло? Я, знаешь, как думаю, что э, была огромная поддержка во время тяжелых вот этих пяти лет. И, и, ну, это мое предположение, да, что как бы пацаны писали, и ты считал там правильным каждому ответить. И с тех пор, наверное, так же да, живешь. ну, скорее всего, так и пошло, да. Слушай, с чего начался «Спартак» поняли, с чего начался рэп для тебя, может быть? Рэп, знаешь как, тут у меня две стадии было, начало рэпа. Я переехал в Красно... с Краснодара в Москву, пошел в пятый класс в Москве, и выхожу, короче, играть в футбол, и бегают два пацана, блядь. Какие-то широкие штаны, блять. Вот такая вот шапка. Они играют в футбол. Да, в, да, вот в, этом. в этом, да. Вот такая вот шапка, блядь. какие там что-то вот это все такое. Я не смотрю, говорю, пацаны, с вами. А я до этого слушал. Сюткин мне нравился, короче. Агутин и еще Джипси -Кинг у меня была. Кассета. Вот я с них кайфовал. Я говорю, пацаны, что, ну, типа, я в Краснодаре такого не видел. Понял? Я говорю, в смысле, что с вами, блядь? В смысле, что, это рэп? Ты что, рэп не знаешь? Я говорю, нет, я вот, ну, не. Это да, какой год. Это, наверное, 95-й. Тебе... И все, они мне, дают это рэп. В смысле, ты не знаешь, что такое рэп? Я говорю, нет, не знаю. И они мне начинают уже, там, мы договорились, там кассету какую-то мне дают, тогда сюда я начинаю охуевать с рэпа. Но. Это э, русский рэп был. Они у них было Cypress Hill, Onyx такое, короче. А. Мне, мне американский рэп вообще, короче, сходу не заходит вообще. Я только начинаю рус... с русского охуевать. Все, там какие-то трепанации черепа они мне дают, я это все слушаю, просто я путаю, и все, начинаю слушать рэп. Потом, короче, где-то в классе 7-8, э, где-то период, я забиваю рэп, начинаю какую-то Nirvana мне нравится, Продиджи, Ну, как-то уже э, рэп так, mm. не особо. И потом, блядь, 98-й год это уже был. Вот, там, послушайте, с 95-го по 96-й серии слушаю рэп, трепанации все. Потом пару год-два, там, как-то мне параллельный рэп становится. И вот в 98-й я прихожу, короче, к Борису домой. И он мне говорит: слышь, тут есть песня охуенная про пацана. У нас там пацанчик, тогда был типа мажорик. там у, у родителей брал бабки, блядь. Все с ним сразу старшие дружили, потому mm -hmm. что бабки там понял, блядь. Он на них тратил. И он говорит: слышь, есть песни, короче, про этого типа. Я не буду, как бы зовут, неважно, mm -hmm. короче. Зацени, крутая. И ставит мне песню группы Турбо. Жизнь для всех, не знаю, может, вы знали. Слышу, Жизнь слышу, для да. всех разная, так это вообще. Это, по-моему, хип-хоп-инфо номер 4, по-моему, она там была. Эта песня. Жизнь для всех, разная, такая, для кого, бродяга, я для кого стальная, нам для нас. Совсем она другая, несправедливая такая. И все, я просто вахую с этой песней нихуя, как круто! Я куда мне кассету. А это как раз друг Борис, про который сказал на Chels, Chels, да. да. Дай мне, я говорю, послушать домой. Я беру, и все, И с того момента я опять начинаю рэп хуярить. Это, кассета была хип-хоп. Инфо номер 4. 4. Это было именно та. потом все уже, все, я пошел уже, блядь. Вот все, что выходило, у меня все это было. Все кассеты и, блядь, все, блядь. Я помню, еще были сборники русский рэп. Я ну, помню, в Воронежской области, в деревне, за 30 рублей купил кассету и тоже до дыр заслушал. Там что, Bad Balance, типичный ритм, такая ну, команда была. Все, да, была. классические. DJ 108. Да, да, Дэтл. да. да, да это, Потом какие-то первые на концерты. На Rap я ездил, покупал кассеты, потому что у них были дешевле. Я заходил, там сидел, Дайм, я просто в аху. Даже автограф у него брал тоже там. Или какой-нибудь Дайм, доктор Андрей, там это, там в этом офисе. Я просто для меня это было просто. так смотрел, выходил, блядь. И один раз мы приезжаем. И нам то ли даем, то ли кто-то говорит, а вы что типа, на концерт не идете? А что за концерт? А у нас сегодня вечером концерт на авиамоторный кинотеатр «Спутник» был. И в нем был там клуб «Распутник». В нем концерты типа «Юг», «Ноунеймерс», «Фист». А yes. я как раз-то от «Фиста» yes. в был, только вышел. Мы такие, да ладно, блядь, на концерт, вау, круто. И мы поехали с Румяном то на первый наш концерт. В серии заходим, просто мимо меня там винт, кит все проходят. Я в ну так в зале они вот так ходят. Я просто, блядь, перепутал, блядь, и все, я в первом, ряду, в первом ряду все песни наизусть. И с того момента мы начали по концертам ездить уже, я стал все кайфовать от этого. Вот, блядь. И уже тогда все, я только плотно рэп слушал, но... Но все равно я когда приезжал, видел этих всех в широких штанах, блядь, мне так это не нравилось, блядь, ну пиздец, блядь. Слушай, по поводу литературы, был в твоей жизни период, когда было много свободного времени на чтение, как я понимаю, последний лет. Да, причем я никогда вообще не читал, не любил там и серии что-то последнее в девятом классе. И то по нужде, бля, понял, что надо было это прочитать, прочитал. Да, там как-то одну, вторую книгу и так понравилось, так подсел и жалел, что вообще до этого никогда не читал, это целый, то есть мир книг. То есть совсем, блядь, ну, я не знаю, как это объяснить, это круто, мне нравится. Но э, я люблю чисто художественную литературу. Чисто какие-то рассказы, художеств, детективы, вот в таком стиле. Гранже, да, как-то? Гранже говорил. тоже, да. Но сейчас я, кстати, открыл для себя НСБО норвежского, блядь, и... Гранжета то я прочитал давно всего, короче. Гранже надо читать по порядку, как я понимаю, да? Ну, не, не прям по порядку, но плюс-минус да, да. Там, типа, сейчас да. я короче пооткрыл на SBO ща читаю на SBO там тоже так все закручено так круто и порой думаешь блять как это можно сочинить как блять ебаный в рот блять слушай ну иногда включаешь криминальную россию блять старый ну выпуски вы на все знаете и думаешь а тут сочинять вот оно все бля еб и есть блять слушай а в тюрьме с чтивом ты говорил что вначале можно было присылали какую-то литературу потом разрешили читать только местное да ну да там сейчас это уфим уже ввел такую фигню что свои книги нельзя вот есть какие-то там можешь какой-то каталог у них у Уфсина есть который ты можешь выписывать там со своего счета это оплачивают на книгу тебе присылают но я уже этого не делал я уже думаю ладно хорош мне пора домой уже ⁇ пта серьез дограть можно давай ты крутой все от души даже вот сложно что-то сказать в этот момент как говорит Юрий Дудь, я спрашиваю коротко. Ты отвечаешь не обязательно коротко. АПЛ или Бундеслига? АПЛ. Почему? Ну, потому что в Бундеслиге, блядь, только кто идет, он топовые команды, на них можно смотреть. А в АПЛ даже, блядь, два последних места так будут играть, что, блядь, приятно смотреть. Лучше, чем, блядь, топовый русский матч. Как ни крути. Блядь. А почему периодически толстовка Дортмунда? Бля, мне нравится Дортмунд. Не знаю, я всегда, мне нравился Дортмунд, И, может изначально они мне понравились по цвету своему, угу. когда у них еще давно-давно-давно кислотные такие, да, да, сейчас да. они более в желтые ушли, вот, мне нравится Дортмунд, нравится их политика, нравится, что молодой состав, постоянно от них уходят игроки топовые, сейчас вообще у них что не ни возьми, ну, блядь, как они так находят их, я не знаю, игроков этих... Игра их мне нравится, всегда в атаку, блядь. Ну, не знаю, нравится мне Дортмунд. И вот в кофту я это увидел, блядь, в пуме, блядь, ну, не мог не купить, короче, сходу, Слушай, ну, строчка про в 19 я был нарком, а не Эйрон Холланд, это просто шедевр. Я под себя подставляю, я, в 19 я был лудик, не Эйрон Холланд. Лудик, что, лупил в автоматы, сидел, блядь, целыми днями. Крэйзи клубнички все такое. Титов или Тихонов? Они оба. Не могу никого выделить из них. Блядь. Оба топовые. Каррера или Карпин? Карпин. Мне Каррера не нравился. Карпин чем нравился? Блядь. Когда играл Карпи... когда тренировал Карпин в Спартак, он мне тоже, если честно, не нравился. А сейчас, бля, он уже окреп, такой матерый тренер. Не знаю, мне нравится. Его... Как он говорит, его отношение. Сказал, отрезал. Просто, блядь. Такое ощущение, что у него не забалуешь, короче. Понял? Карера, не знаю, мне, мне иностранный тренер вообще в России не нравится. Не знаю, почему. вот Я считаю, что Спартак мог бы нормального русского тренера взять. Они были и есть. и знаю, это, но ну, он не русский, он с, с паспортом Украины не суть. Может, конечно, они от того, что у них с Оленичевым такой опыт не особо сложился. Но там тоже можно было дать ему побольше времени, на самом деле. Не знаю. Ну, не обязательно Спартак, а так-то может Евсеев, Парфенов. Ну, есть кто в Спартаке играл. Карпин, не знаю, вернется он, нет, блядь. Ну, в моменте можно было и берды его взять, когда там искали никого взять, не взять, а Бердыев был без работы, я думаю, Спартак он пошел бы. Но просто видишь там, насколько я как понял, что, блядь, Бердыев если идет, то диктует он условия, да. что и как. А в Спартаке такого не будет, я б там, блядь, другие диктуют условия. Вишняки или Химки? Конечно, Вишняки. Год без футбола или год без рэпа? Блядь, без футбола, скорее всего, Потому что без музыки это очень тяжело. Я был полтора года без музыки, и я из серии знаю, что делал. Я звонил там на пять минут, как фонарик, ну фонарик, помимо Nokia, в да -да -да. смысле, попадало в руки. Я звонил жене говорю, слышишь, включи песню колонкам, поднеси телефон. Вот так я сидел, хоть, хоть минуту послушать, просто это был такой кайф. Вот. Но... Ну и там же также этот год и было без футбола. там. Очень-очень, там, может, за полтора года пару раз нам включали матч, когда Реал с Атлетиком Мадридом финал Лиги Чемпионов был. Конечно, тоже это был кайф, но, скорее всего, год без футбола. Так, у нас есть конкурс. Два билета на московский концерт рыночных отношений, который будет в мае. Участвуют все. Если вдруг вы не из Москвы, мы вам оплатим дорогу до Москвы. Условия конкурса какие? рыночных отношений есть трек «За Спартак». Мы за московский Спартак, и пусть экране поплатят. Я буду Бога молить, чтоб мяч в ворота попал. Мы на стоянке за час до матча выпьем стакан, чтоб наш Спартак не зачах, и гол забил Мавсисян. Он, наверное, года 2014-2015, ну, если ну, я не боюсь. 2014, да, по-моему, был. 13-го, 14-го. Там панчи про прошлое Спартака. Хурада, Асбилес, Мавсисян и прочие люди, которые делали прошлый Спартак, Хотим сделать какой конкурс? В комментариях пишите панчи про Спартак нынешний Про игроков, про фанатов, про стадион, про руководство, если хотите Чем более пиздатый панч будет, тем больше шансов у вас на победу Два билета ведут одному человеку Соответственно, берешь с собой кореша или братишку И отправляем тебя в Москву Если ты москвич, отдаем лично билеты У нас для тебя тоже есть подарок Тебе, во-первых, огромное спасибо, что ты нас позвал на концерт Это было очень круто Эмоции в начале вы видели нашего выпуска. Я вообще прям кайфанул. Альбом 2020 это нечто. Наши братишки из магазина Фратрия подгоняют вот тебе такую футболочку. Мы знаем, что ты общаешься с фанатами Спартака из разных, назовем это, организаций поколений. поколений да. Легендарная тоже тема. Это Спартаковский тупик. Такая футболка, где 180 фанатов Спартака вышли на 300 бомжей и... Это нашумевшая, тема. нашумевшая тема. Ну вот, поэтому футболка тебе подарок. От души, пацаны, большое спасибо вообще покает вот ты ну, тоже знаете, сегодня в атрибуте это, это такое видео знаете это из серии тех кто далек от фанатского что вообще движухи какие бывают там драки и прочее там э, я постоянно ставлю я говорю ты вообще не знаешь как фанаты что да нет нет я говорю иди сюда открываю YouTube и потом да? вот это понял ставлю и люди да ну нахуй вот это фанат фанаты вот такую хуйню мутят. это реально бросить ну типа понял то есть они кто думают ну там что такого масштаба быть не может. Фан, тогда. типа на клырма, там ругается, там фейраж. Да, да, и когда я вот эту ставлю, да ладно, это на таком уровне, да ну нахуй. Есть еще какие-то видосы, покажи, бля. Лови, <смех> <на честное смех> Идея у меня родилась, на самом деле, я думаю, что она не совсем осуществима, но все-таки. Спартак играет в Ростове в начале апреля. То есть понятно, что среди фанатов Спартака у тебя есть своя аудитория. На выезда пригоняют многие пацаны из регионов. Если, например, это интересно вам, если это интересно каким-то организаторам, подумать насчет, э, там, условно, если «Спартак» играет в субботу, в пятницу, за день до матча сделать концерт на, э, на выезде, грубо говоря, «Рыночные отношения» в Ростове. Я уверен, что это соберет свою аудиторию и при и пацанов, которые приедут, и местных пацанов. Поэтому, если вдруг организаторы концертов э, на юге России смотрят это, подумайте, обращайтесь к Сереге. Если вам будет интересно, мне кажется, это было бы очень круто, это было бы очень атмосферно. но это было бы очень шумно. Это было бы круто. Мы берем в среду, выезжаем с копеем на поезде. Поезд едет одни сутки ровно. Мы не доедем, если с копеем. Ну, доедем. поэтому уезжаем в среду, чтобы наверняка доехать. А Какого как? числа? Слушай, в начале, это, по первые выходные апреля. Что-то типа 3-4. Интересная тема, но подумать, как минимум. Какие ожидания от э, ближайших больших двух концертов и ожидания от этого тура? Это, понимаю, так, первый тур, именно вот как... Что можно ну, назвать там, туром? Да, ну и то не туром, такой, блядь, турчик, турчик небольшой. Ну, не да, знаю, <свят> ожидание. Ну, надеюсь, будет, блядь, круто, короче. Вот, я думаю, круто будет нижний новгород Самара, уж Самара всегда круто, блин, сколько раз мы там были, раз пять постоянно, блядь, это звезда полная. НК-звезда их нет, это клубешник. Да, и да, вообще, блядь, в Самаре круто, знаешь, как это, такой мини-филиалчик, филиальчик красно Москвы, короче. Я, кстати, знаешь, сталкивался с какими темами, когда пацаны гоняют на выезд э, э, за группы. Ну, то есть как, не то, что на выезд за группы гоняют, потому что в Москве все-таки такой, не в обиду Москве, город ко всему привыкший, и здесь как бы ни, никого уже не удивишь. Даже тремя концертами рыночных отношений подряд. А если ты приезжаешь в регионы, там совершенно другая какая-то атмосфера то есть более может быть ожидаемые события и так далее поэтому я думаю может быть мы тоже Серега, осилим с тобой Ну, наши пацаны все поедут по крайней мере ну то есть там ну, кто-то ну, кто рынок как пробили. это там, по приколу будем золотой тур пробивать типа во все города съездить. по крайней мере минимум в питер пиздец сколько народу с москвы поедет это пиздец но питер это, это все равно реально ну да это так то в есть самару это... скорее всего тоже куча поедет и в нижний в самару как, бы, как минимум у нас пазик там у пацана вот как раз у этого Тоши, который э, вот эта драка а, концерта, у него такой мини-венчик Toyota. Он уже там все места все забили, короче, на все выезда, короче, он едет. Мне ну, кажется, воронеж должен быть хороший еще, потому что воронеж. Ну там, посмотрим. Как бы... А я вот на самом деле по воронеж, краснодар и ростов я больше всего за эти блядь, концерты переживаю. Что... Они втроем в конце, да, вот эти города. Да, что, блядь, мне кажется, там особо и не будет, ну публики, блядь, не знаю как-то. Я постоянно каждый раз думаю, что, ну как-то -как будет пустой зал и за это всегда переживаю, короче, что думаю, блядь, кто придет, кому это надо, блядь. Серег, тебе спасибо. Вам тоже Всё. спасибо, что позвали, приятно посидели, пообщались. You are welcome. И спасибо, что на концерт пришли, поддержали. Мы Относили. хотим уже на следующий. Ну, блядь, ждем. Дурной пример и того, <смешно> это рыбы. Десятый номер скорпионы <смешно> рыбы. Залегли на дно уже домой, если был выпад. Я делал <смешно> это все равно, все равно.